Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать в Майнкрафт на версию 1.19, где мы будем проходить. Собственно, это летсплей. Надеюсь, что он протянет очень много серий. Ну, ладно, не будем медлить. Короче. Хардкор. У нас хардкор. Я заполнялся в мире, есть что. Вот, собственно, сид. Вот он. Сид. Мир, кому интересно. Если что, я также сид мира оставлю в описании. Так, вы заспамнились. Ну, первым делом, что вы должны добыть дерево. Дерево, чтобы скрафтить первые инструменты, первый верстак и многое другое. Так. Добываем, добываем. Пока что я не знаю. Будем мы полностью проходить Майнкрафт или же будем строить постройки, вот то я пока что не знаю. Так. Хотя давайте сделаем просто кирку. И киркой будем... делать шахту. Да будем... Немного, немало, ну... Ключик 16 камня, наверное... Сделаем печку и сделаем инструменты. Да уж. И пойдем путешествовать. Может быть, деревню найдем. Что очень сомневаюсь. В первой серии найти деревню. Ну, было бы круто. Так. Ладно, давайте да. До 24 добьем, почему бы и нет. У нас здесь сразу же те уголь есть, так что, в принципе, все хорошо. Так, э -э -э, печь. Топор. Кирка. И, наверное, лопата. Эту кирку мы можем выбросить. Она нам больше не нужна. И прям добывать, собственно, уголечек наш первый. Здесь было больше угля, чем я думал. Целых 36 угляда были. Довольно неплохо. Я вижу уже овечек. Овечки, простите, но мне нужно не просто еда, мне еще нужна шерсть с вас, чтобы сделать уже первую кровать и переночевать эту ночь, которая будет совсем-совсем скоро. Я думаю, такие ролики делать э, почаще. Раз в недельку хотя бы. Ой, я там вижу коров. И, скорее всего, этот летсплей будет ну, минимум без монтажа. То есть максимум без монтажа. То есть. Не, здесь монтажа, конечно же, не будет. но такой минимальный. Так, ну, слушайте. Достоять. Да стоять. стоять. Еды у нас, в принципе, много. Надо их бить критом, чтобы убивать с первого раза. Да. Неплохо. Может быть, найдем свое первое железо. Нет. Ну ладно. В принципе. В принципе, ладно. Так. Так, так. Вижу. Ничего я не вижу. Нет. А, нет, вижу. Коровы. Очень много коров. Стоять. Стоять. Вау, вот это каньон. Спускаться, я, естественно, туда не буду. Ну, пока что не буду. Походим, побродим по поверхности пока что и овечка. Хотя нам больше не нужны овечки. Только если ради еды, но... Они мне, по идее, сейчас не нужны. Ни еда, ни овечки. Что-то что так что Ой. Ух, я думаю, сейчас упаду и умру. Но слава богу, нет. А, вот они. Давайте вот эту партию дорубим и... Пойдем ложиться, воинки. Сделаем кроватку и пойдем поспим. Так. Вот и мы переночевали уже свою первую ночь, первый день у нас уже закончился. Очень хорошо. Так забираем абсолютно все. Абсолютно все забираем. И идем дорубать этих коров, которые здесь. Я думаю, пока что в ближайшее время там, да, в ближайшие дней 5 э, точно нам не понадобится больше еда. Так. Может быть у нас где-то здесь будет все-таки деревня. Вроде бы саванна огромная. Должна быть хотя бы одна деревушка. Ну чё-то пока что её нету. Так, прощай, Свинтус. Нашли, убили, Стоять, Свинтус, стой. Все. Упада. О, о, это, да стой ты. меня такое ощущение, как будто у меня автопрожив включил, где нет, вроде бы. Деревушка, слушайте, это очень хорошо. Тем более ролик всего меньше 10 минут идет, а я уже нашел деревню. Это хорошо. Пока что, пока что поселимся именно в этой деревне, а там будем ее, скорее всего, сносить, переделывать. Ну, то есть более красивую из нее делать, да? Кстати, вот О. грядки делать. Стой. Надо было хотя бы еще одну коровку оставить, а то она одна здесь бегает такая. Не, ну все-таки загон для коров для овечек мы сделаем. Если найдем хотя бы еще одну коровку. Коровку. Хотя бы одну еще. Есть она здесь или нет. Есть, много коров. Коров много есть. Так что пока что нанимаем. Так. Можно. Так, священник. Э, нам пока что не нужно. Нам нужно место, где мы поселимся. На первое время я вижу сундучок. Мы его залутываем, потому что здесь есть еда. Гениально. Два хода. Один для выхода, другой для входа. Замечательно. Я поселился бы вот в этом домике. Но мне кажется, то что не хочу здесь селиться. Все-таки какой-то маленький, что ли, для меня будет. Ммм, деревушка, кстати, не такая большая, я-то думала, она побольше будет. Ладно, давайте выберем себе какой-нибудь домик или жить. Построим себе домик. Так. Компас, вот компас мне нужен. По идее, можем здесь вот остаться, почему бы и нет. Ммм, вот так задача. Ну, давайте пока что здесь вот обосновимся. Поставим себе какую-то халупу пока что. Небольшой домик. Так. Фундамент будет у нас из булыжника. Почему бы и нет. И вот... О, вот незамысловатый небольшой домик. Только его надо чуть-чуть побольше сделать на пару блоков, на блоков так три, наверное, еще. Я думаю, в принципе будет нормально. Да? Чумба и нет. Да. Да. Хорошо то, что у нас еще доски есть хотя бы. Сделаем пол, пока что. Очертания нашего пола будут вот такими. И вот такой вот дом у нас получится. В принципе, не поставим сюда печку, э -э -э, уголь и поставим переплавляться. Слава богу, то, что у нас здесь хотя бы есть и дуб, и акация, то есть все вот это вот у нас есть здесь, недалеко. Так. Я просто хочу, во-первых, сделать вот так вот. Ну да. Да, нормально. Вот еще есть дуб. И вот еще. Нам бы здесь бы, конечно, бы побольше дуба берется. Там вот ели темного дуба. Э, добыть бы. Желательно. Ну, что есть, как бы то есть у нас. Нам еще надо подобрать хотя бы два саженца дуба, чтобы выращивать их. Хотя бы два. Так, может быть, упал. Вроде бы упал. Да, упал. Садим. И тут еще один. Давайте поможем ему упасть и посадим его вот сюда. 13, я думаю, то что. Так, так. Вот так вот. 3-4, вот так вот. Да. Ладно, давайте тогда пойдем, добудем еще немножко камушка. Где-нибудь вот... Вот. Вот здесь, почему бы нет. Так. Ну, примерно 12 нам хватит. Да, даже еще немножечко останется. И вот еще у нас есть дуб. Срубим его. И в принципе будет хорошечно. Так, что ты, ты. толкаешься? Я сейчас тебя зарублю. Ну вот что-то такое у нас э, пока что выходит. Не идеально, не красиво, но хочешь что-то. Хм. Пока что кровать сюда поставлю, сделаю двойной сундук, поставлю его сюда вот. И и и что и что? Ну, пока что что-то вот такое вот получается у нас, давайте побегаем, лазим по всем домикам, посмотрим. Ну, как бы компас у меня есть, зачем мне еще два? Побегаем, поизучаем деревню, посмотрим, что в каждом домике имеется. Я уже вижу красник, так, хлеб мы забираем. Старостник мы высадим. Так, ну здесь, кстати, много таких вот домиков для картографов. И тут только бумага. Бумага в дальнейшем нам тоже понадобится для создания книжных полок. Так, и да. Ну папа. Такой себе. Бумага. но ну, бумага это хорошо, то что здесь есть она. Так, вот в этом домике я, по-моему, не был. И что у нас здесь есть? Здесь ничего. Ничего. Ну-ка, здесь. Здесь мы были. Здесь мы были. Мы здесь хлеб, по-моему, забрали. Тут мы тоже были. Я, по-моему, всю деревню уже облутал и ничего не нашел там, Толком-то полезное или жить нужное для меня. Но радует хотя бы то, что здесь есть жители. Вот здесь, по-моему, не были. Или были, я уже не помню. По-моему, здесь мы взяли компас. Да, по здесь мы взяли компас. Давайте поднимемся, может быть, еще там хотя бы дом где-то есть. Один. Так. Так, так, так. И... нет, нет. Домика здесь совершенно нету. Ладно, у нас здесь, кстати, есть источник лавы. Он нам в дальнейшем будет нужен для постройки портала ват. Но для этого нужно хотя бы алмазная кирка и да хотя бы железо добыть, чтобы у нас хоть что-то было. Ладно, в принципе, уже закат, да? Мы поселились в этой деревушке, мы начали строить собственно дом и наверное я буду на ну, собственно на закате заканчивать эту серию начинающую такую первую серию но уже хорошо кстати мы нашли деревню мы в принципе запаслись едой на некоторое время ну, то есть прям все очень даже хорошо в общем серия получилась коротенькая. но я следующую попробую записать Побольше. Поэтому всем спасибо большое за просмотр. Всем удачи и увидимся в следующей серии. Всем пока.